Здравствуй, мир! Сегодня новая для ворски теста фрирайдного бренда Stockley Их лыжа в категории до 100 миллиметров Поехали! А, у меня всегда к штукам было какое-то такое отношение Ну, как бы пятично мне редко попадались штуки, которые ну, не очень как бы кайфовые мягко говоря, то есть меня как-то по большей части штукли радовали да, они были там свои проблемы, у них нарекания там, они малодинамичные там пенсионерские такие, но они всегда были ну, по крайней мере, там нормальные, да вот, и в этом году на аворский тест я приехал и э, был рад тому, что нету лыж ДПС уже меня раздражали в крайней степени своей дебильностью, у нас это отсталая лыжа, какая-то деграционная вот, который там зависел где-то на 10-летней давности вот 10 лет назад они были хорошие сейчас я не знаю вообще, кому они нужны вот, но тем не менее тем не менее вместо шток... вместо ДПС пришли штокли я этому вот, был безмерно рад, но вся моя радость ушла ровно тогда, когда я на них поехал э -э, кататься и я вообще офигел, потому что я не нашел в этой лыже за весь свой спуск не нашел вообще ни одного режима, в котором она работает как бы прилично вообще, хоть как -то. значит, на быстром введении, на быстром катании я, честно говоря, вообще был в ужасе Потому что лыжа не просто вибрирует Она не просто вот там Как-то там вот вибрации носов они, У нее носы делают вот так То есть вот вы идете на плоском ведении, они делают вот так То есть лыжи никакого плоского ведения Не предусматривают У меня обычно такое с моими лыжами там случается Когда я нам сильно на камне на каком-то задерусь И вот там вот совсем вот такое на этом, Просто лопасть Отслаивается на скользяке И вот эта лопасть, она начинает уводить лыжу я реально, я посмотрел на скользяк, там ничего нету, там чисто, да, как бы все, там все хорошо, их никто не задирал, там никаких лопастей нет. Почему вот это вот расходяло, непонятно, то есть лыжи требуют только законтонного движения, никакого плоского движения вообще не предусматривается. Это просто полный трэш, потому что я не понимаю, как это вообще возможно. Ну ладно, я решил, хорошо, окей, не вопрос. Быстро мы не хотим, давайте мы медленно захотим. Медленно лыжи тоже не хочет, она путается реально, она требует... Внимание абсолютного. Она не дает никакой динамики, поэтому перецентровку всю вы должны делать со, со, со счетом своих мышечных сил. В итоге, один спуск на этих лыжах меня уколбасил. Вообще да, до полусмерти. То есть, эта лыжа при этом у меня, чтобы вы понимали была предпоследняя, то есть всего там было 13 лыж, эта лыжа была там 12, то есть вот 11 перед ней да, просто вообще, вообще в сравнении с ней незаметно вот это меня вообще уколбасило просто потому что любое движение требует контроль любое движение требует усилия, любое движение проходит через какое-то напряжение, Но в общем это как бы лыжа, которая вот я приехал, снял и я был рад тому, что я снял это для меня конечно вот открытие для меня это просто какой-то вот я не понимаю, что произошло может я реально там, я не знаю, может я что-то не знаю но вот реально это так вот это так, и как бы вот вот так и я не нашел для одного режима в котором хорошо и вне трассы на этой лыжи мне тоже не захотелось ехать потому что как-то я вообще не штука как я уже говорил да то есть не бывает чудес не бывает такого что там на трассе лыжи там полный фарш ты выходишь в целину и там о, просто душа но если она не справляется реально там с трассовым вот этими какими-то там неровностями и, там цепляет за все то не пойдет она мягко в целине Точно так же она будет цепляться за что-то, находить там за что, и будет реально там вот портить все катание, весь кайф. Да не будет чудеса, чудо. Не будет, не будет. В общем, это помойка, это топка, это вообще трэш. Это лыжа, в которой, наверное, можно кататься красиво в баре, там на подъемнике, да, чтобы все тыкали пальцем, говорили, о, там, что, блин, как вообще-то, а ты такой, ну да, там, вот, я что-то решил, там, ну, недорого стоили, могу себе позволить. Ну, вот, как бы, то есть, и ты при этом такой весь в артериксе, там, или там уже даже не в Богнаре, вот, и ты и так, и все понимают, что ты вообще клевый парень. Вот эта лыжа вообще отлично, вот в остальном для катания, ну, извольте, увольте, я не готов. Все, я пойду дальше, ставьте лайки, подписывайтесь, пока.